здравствуйте дорогие друзья и в этом видео я расскажу вам как делать аннотации на нашем видео что такое аннотация давайте посмотрим как это выглядит мы находимся на сайте youtube.com для этого мы должны зайти в мой канал в наш канал далее кликаем менеджер видео появились наши видео и давайте вот к примеру посмотрим на данное видео после того как загружается видео мы можем увидеть вот такую аннотацию подписаться на канал то есть кликая сюда человек подписывается на наш канал или же появляется вот такой крестик человек отказывается от подписки я вам хочу сказать что 80-90 процентов подписывается таким образом на канал что мы делаем для этого? Опять таки, входим в мой канал, далее менеджер видео, ставим галочку на видео, на котором у нас еще нет аннотации, но хотели бы мы ее туда вставить, и кликаем изменить, ищем аннотации. появляется наше видео нажмем его на паузу и добавляем аннотацию в примечании мы пишем какой-то текст вот вставили мы текст заранее я подготовил в окне нашего видео появляется вот такая аннотация далее меняем шрифт давайте поставим 16. -й. 16 маловатый, давайте 28. -й. Меняем заливку. Ну, давайте сделаем вот такую Начало кадра. Здесь можно как вписать, так и щелчками по колесу прокрутки изменить начало видео. На какой секунде доли секунды будет показываться наша аннотация, и тем самым конец нашей аннотации и вот вы, вы видите она увеличивается или уменьшается ее можно также уменьшить здесь переместить перемещая меняется и секунды где у нас будет начинаться наша аннотация и что мы хотим подписаться да еще что хотелось бы сказать как это видео Эту аннотацию, простите, мы можем увеличить прямо в самом окне, сделать ее более красивой, где-то так. И в это окошко мы вставляем нашу ссылочку на наш канал. Confirmation 1 The Humor. Вот так она выглядит. Далее немножечко подредактируем. Давайте перетащим вот сюда, наверное, так вот, красивее. Сколько должна длиться аннотация ну я так думаю ну, секунд пускай 7-8 вот так чтобы человек мог увидеть принять решение и кликнуть на наше видео так на наше видео клика сюда у нас почему-то не видно давайте еще вот так вот сделаем вот так будет красиво все, далее жмем сохранить и опубликовать. Смотрим, что у нас получается. Возвращаемся в менеджер видео и просматриваем наше видео, которое мы только что изменяли, добавляя аннотацию к нему. Вот как мы видим. Подпишись на новое видео, кликай сюда. Давайте кликнем и посмотрим, что произойдет. В данном случае нас перекидывает на главную страничку, но мы сейчас вернемся в менеджер видео и я выйду со своего канала, как будто я посторонний человек, не хозяин данного канала. И когда в поисковике мы находим наше видео вот как оно выглядит мы давайте его просмотрим сейчас и убедим все ли правильно мы сделали так давайте кликаем сюда открывается новая страничка и всплывает вот такой баннер подтвердите подписку на канал мы кликаем подписаться или же человек закрывает ее Здесь или предварительно в окне, когда воспроизводится наше видео. На этом у меня все. Всего доброго. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал. До свидания.